Здравствуйте, мои маленькие друзья и любители автомобилей Dodge Chrysler Jeep. Я знаю, что вы очень сильно соскучились по э, моим новым э, видео видеообзорам. Сегодня я хотел э, сделать более полный обзор э, прибора для проверки лакокрасочного покрытия. Э, сейчас я покажу, как это все работает, какие функции надо выставлять, чтобы все правильно показывали. Значит, для этого мы... Включаем замечательный девайс. Сейчас я руку перехвачу. Так, чтобы было видно вот экран. Как-то так, да. Значит, здесь абсолютно бестолковое меню. Должна стоять галочка вот здесь вот на том режиме, который выбирается. Далее нажимается кнопка ОК. Она же является кнопкой включения-выключения. По умолчанию почему-то он всегда выбирает цинк-алюминий, что, в общем-то, большинство машин неправильно, потому что у нас машина, как правило, металлические и алюминиевых капотов в автомобилях мало. Если мы будем использовать этот режим, то, соответственно, он будет показывать не совсем правильные показания. Давайте сейчас проверим на металлическом крыле. Ну, в принципе в пределах нормы он показал 116 сейчас мы проверим на том же месте э, э, с правильным указанием материала значит надо выйти в меню пролистать его вниз теперь вот у нас вот горит такая сейчас вот Супств. нажимаем окей Здесь выбран цунк алюминий. Мы выбираем кнопкой функциона. Выбираем железо. Нажимаем ОК. Ok. И нажимаем обратно просмотр. Вот сейчас выбран железо. Показания немножко уменьшились. Ну, в принципе, тоже почти то же самое. Но, на мой взгляд, все-таки лучше выбирать правильно. Значит, э, тип материала. Значит, теперь о том, что он показывает. Лак ОК означает, что деталь не крашена и с ней все хорошо. Э, значит, он может еще показывать здесь too little, или просто little пишет. Это значит, что меньше э, 110, э, меньше сотки э, э, толщина материала, но это не сильно принципиально. На японских автомобилях это, в общем, в пределах нормы. Потом он показывает еще следующую информацию, тулак. Это означает, что, скорее всего, деталь подвергалась ремонту, но, опять же, это очень достаточно неточное указание, потому что, например, на американских автомобилях краска достаточно толстая и, соответственно, может быть детали не крашены но в любом случае это уже звоночек есть, поэтому по детальке можно пройтись вперед ну, вправо, влево вверх-вниз, потыкать этим прибором, посмотреть, может быть вы увидите надпись дабл лак, что означает, что деталь, или дабл layer, точнее, что означает, что деталь крашена имеет два слоя краски если вы вдруг увидите жуткую надпись пути на этом приборе, это означает, что там уже как минимум килограмм шпаклевки и, соответственно, деталь плохо сделана, и однозначно это показывает на то, что продавец может сильно упасть в цене. Вот, в общем-то, и все. На этом я заканчиваю свою осеннюю эпопею с ремонтом автомобиля. Я думаю, что теперь уже до Всем удачи и счастливо!